В нашем центре русского языка «Азбука» проходят уроки русского языка как иностранного. Наши преподаватели проводят познавательные, интересные, интерактивные, что самое главное, уроки для студентов любой возрастной категории. Цель нашего центра заключается в популяризации русского языка. Нам очень важно, чтобы люди, которые хотят изучить русский язык, изучали бы его с легкостью и получали от этого удовольствие. 9 мая, ко дню Победы, мы решили передать... Подарочный ваучер ветеранам Великой Отечественной войны. В Тбилиси проживает 70 ветеранов. Мы решили поздравить их лично. Одним из таких оказался Николай Васильевич Чуянов. Условия, в которых он живет, неблагополучные. Поэтому мы пришли к выводу, что должны помочь этому человеку. Первым делом мы наняли сиделку. Это женщина, которая ежедневно ходит к ветерану, готовит обед, ухаживает за ним, следит. Теперь он не один. Пообщавшись с ним, мы узнали очень много чего интересного из его жизни. Мы остались тронуты его рассказами, о его судьбе и пройденном военном пути. Я вас приветствую, Николай Васильевич. Благодарю спасибо вас. за внимание. У вас уникальная судьба. Вы являетесь олицетворением большой многоциональной семьи народов. Вам почти 100 лет. Вы... 22 второго года рождения? Да. Дешевство. А где вы родились-то? На Украине. Мы жили в Кировограде больше. В Кировограде я был в начальной школе сначала. У изучал украинский язык. А вы сейчас помните украинский язык? Балакаю. А что-нибудь можете сказать? Ш а что сказать? Че не пишу Здорово. <свят> Жили-то хорошо? Жили? Да. Нет. Не, у нас у нас свои квартиры же не было. А, мы, мы жили в полу пять человек в одной комнате. Папа, мама, я, а еще хозяин, бабушка и хозяйка. Бабушка. Вот вам, пожалуйста, пять человек. А как же дальше было дело? Вы же в Баку оказались. Кто-то из товарищей и отца переехал в Азербайджан. Было 20-е годы, 30-е а, годы голодают у нас, все другое. А в Азербайджане мы замечательно живем, фруктов полно, это все, рыбы полно. И переехал, переехал в Баку. А вот фотография в школе. Это фотография, это в а, музыкальной, музыкальной, музыкальной школе Это в музыкальной школе Но, нашли меня? А -а -а -а -а, а -а -а -а. Ну, где? Покажите Все путают, вот в Матросске а рядом А, в матроске. А почему в Матросске? Решил в магазин, ничего не кроме матросов. Давай нет, матрос. Нет, нет, нет. И вы закончили школу, и тут война началась? Нет, нет война не началась. Это до войны еще. Явиться, значит, военкомат. Нас со всего Закавказа собрали там призывников. И с Грузии, и с Армении, и с Азербайджаном. Всех собрали там. Мы думали, что нас отвезут то другое. Подали товарные вагоны. А туалет-то где? А туалет, это... дамский вопрос. Было, да? В России уже сентябрь-октябрь месяц. Это же не азербайджан что да, мы... Да, да. А мы там в Педжачишка пришли некоторые. Нас садили из стопника. Он сидел, шуровал эту печь, подбрасывал в уголь. Поезд шел. Печка дымила. Вот, работа шла. Прибыли в Оренбаум. Огромные красные корпуса стоят в середине, красные корпуса, еще с петропавловских времен. Завели какой-то длинный коридор, здесь комната, здесь комната, здесь комната, вот, располагайтесь. Открываю. Пустой помещение, цементный пол и никого нет. А где располагаться? Ну, располагайтесь до утра. Ни кровати, ничего. Какой кровать? Располагайтесь до утра. Кто-то кричит дежурный на выход. Ну, как есть поднятый кольцо эту одну рубашку, бегу на выход, смотрю, командир дивизии пришел проверять. Обратился по-человечески, говорит, что это за А-а-а! Кольцом только велосипед. Ты тут такой, тут такое. Что ну, я ему доложил, что, знаете, что я радист, что с таким стажем, то, другой, то. Я учился в радио, ходил в радиоклуб. Я даром времени не терял. Он говорит, организуйте радиороту, научите людей азбуки морза, Дайте ему радиостанцию, чтобы на настоящей радиостанции работала, не то, что у вас там. Это мой приказ. И а все вы еще рядовой. А, а я у нет, я уже старший сержант, а я уже, уже командир к, командир взвода. А -а -а. Из-за этого же я ж дежурил. А -а -а. Так быстро вы шли по. Да. да. И в общем работала наша радио рота называлась. 22 да июня вчера. Вечером 21-го начистились, нагладились, завтра карнавал их белых ночей Петергофа. А мы тогда, а карнавал, мы тогда белой да. ночи. Утром, как мы дежурные по части, выстроил все, предъявите документ, значит, проговорил документ смирно и прибывает дневальный дает. Почитал, началась война. Слышу, уже репродуктор корчит война. Вот уже война. Внимание! Сегодня в 4 часа утра германские вооруженные силы атаковали границы советского союза в первый день войны до границы с ленинградом там 150 километров было тогда отодвинули. и вот это мы проходили эти 150 километров а потом значит когда мы стояли у лесу Дали нам хороший обед, полевая кухня. Я следом. И что тогда было? Это когда мы подъезжали до границы с Ленинградом, э -э, все это. И выдали нам бабуханки, хлеба, все. В общем, обед отличный был. И многие ушли и ну, в лесу все так, как было, так и побросали. Так у нас вот я там упоминаю, был такой комиссар колеса дивизионный комиссар. Вот. Так он пошел, значит, на, э, взял палатки, весь хлеб, который по лесу был разбросан, собрал на эти палатки, пронес перед строем и сказал, ребята, помните, за этот хлеб вы будете еще воевать и будете плакать. Вот когда он нас научил беречь пищу. А скажите, вот вы прошли самое трудное время блокады. Да. И как это было? Мы попадали несколько раз в окружение. Один раз попали в окружение у Ладожского озера. Это все-таки радиосвязь была? У меня была радиостанция. Называлась радиостанция скоростного бомбардировщика. Было. Полное, настоящее радиооборудование в этой машине. Один раз мы вышли из окружения. Час выходила, час не выходила, то другое. Еще пока на полях оставалась картошка, оставалось то другое. Вот это пойдешь ночью накопаешь все, как-нибудь можно жить. Деревня там было, несколько домов стояло. Когда мы привели на эту новую ладу, понимаете, пригласили нас на похлебку. В общем, была хорошая похлебка. Дали, значит, попуханки белого хлеба там. Вот, вот это вот такие радости, да? Да, хлеб, вот это, да, да, да, вот это были радости. А скажите, вот э, в 1942 году, да, вы э, сильно заболели? Дождь, потом снег, потом мороз. Потом окопа. Вот когда вот пока окопа, отец солдата, что люди на ходу засыпали. Заснёшь, ну, понимаешь, это что вот счет, так, все, все вот это было. Так что я, я не считаю, что это там э, приукрашено. Да. Но у вас в госпиталь. Ага. И перевезли уже на большую землю, да? В Ярославской области я лежал в больнице. Так вас, значит, Комиссовали, да? Меня комиссовал военкомат, потом, значит, я написал у Баку матери, и мне на Чкебе отсюда пристал пропуск. Я по этому пропуску приехал у Баку. А вы уже себя плохо чувствовали? Дышать нечем было, туберкулез был настоящий. А вот вы вернулись в Баку, а как вы оказались в Тбилиси? Когда отец после Керчи у меня работал уже начальником финансов здесь, за его такой подвиг, его значит, определили, он был начальником финансов санитарного управления. И ему дали комнату здесь, на Советской улице 79. В Украине вы родились, в Баку вы жили. А в арабский язык учили, потом переехали в Белиси. Вот какие-то национальные проблемы были между разными. Вы знаете что? Я, я не знаю достоинства, это чья то чьего характера, но кроме хороших отношений я нигде не видел. Потрясающе. То есть, yeah, все где yeah, вас принимали it, хорошо. Везде меня принимали хорошо, везде я был свой человек, везде я своей работой, своим трудом доказывал, что я умею, mm -hmm. что я могу сделать, чем ему помочь. По-грузински говорите? Ну, безусловно, я, я, я, я, я перевожу по-грузински больше, чем сам грузин. Mm -hmm. Я могу переводить. Жена же у вас русская, yeah. да? Нет, жена у меня здешняя. А грузинка? Да, да она грузинка, половина армянка. Вот это мой супруга там, да. Здесь познакомился тоже, там на Пушкинской была мастерская, где сейчас там ресторанчик напротив. занимались своим делом? Я занимался своим делом опять, да. Ну, я, наверное, да, приходила, там что-то проносила, а когда принесла испорченный приемник, я ее сколько промотовал, пока не женился. А вот вы, вы как познакомились. Она да. пришла вам чинить радиоприемник. Да. Так вы, наверное, здесь известный человек были, как мастер по патриотике. Я не хвастаюсь. А -а -а. В Тбилиси, кроме меня, никто стабилизатор не делал. Стабилизаторы напряжения тогда были, и они никто не знали. А вообще меня знали как хорошего специалиста. А сколько вы в этой квартире живете? Сколько лет? Около 60 лет. Конечно, вам отсюда никуда уже уходить-то не хочется. Это все свое, да. Каждый угол, знаете. Вы э, поколение, э, можно сказать, прошлого века. Что, что бы вы хотели пожелать молодому поколению? Что вы хотели бы передать словами? Любить свою Родину и свой народ. Это самое главное. Человек, который не уважает сам себя, не уважает свою нацию, не уважает свою Родину и не уважает свой народ, я считаю, он никогда не будет патриотом. Я, знаете что, я принес тут гитару. Да. А вы петь-то любите? Пови на Украину, Где покинул я девчину. Пови витре хвостю ночи, Среди ночи. А русскую песню? А? Расцветали яблони и груши, груши Поплыли туман над рекой на Выходила на берег Катюша На, на высокий, берег, на берег крутой Выходила на берег Катюша На высокий, на берег крутой Выходила, песню заводила Про степного про того, которого любила. Про того. Николаевич, очень приятно от вас получить в подарок Пожалуйста. эти две бутылки прекрасного грузинского вина вы есть представитель нашего великого прошлого и мы должны на вас равняться чтобы было была гордость за свою большую-большую отчизну. Мы являемся с вами плодом нашей большой-большой отчизны. Мы должны стараться это сохранить. Вот всего вам, Николай Алексеевич, самого наилучшего. А мы будем вам помогать. Спасибо. Благодарю вас.